Вязание топа начинаем с построения схемы либо выкройки. Я буду строить в программе И сначала ширина-длина. Ширина по объему груди, у меня объем груди 90, делаю чуть-чуть меньше, 43. То есть так бы я делала 45, я буду делать 43. Длина у меня 45. Вот это основа нашего топа. Берем половину, дальше делаем уголки. Сначала спинка 8 сантиметров вниз, 9 сантиметров в сторону. И Уголок. Глубина 4 сантиметра. Соединяем. Вырезаем лишнее. Собственно, вот это выкройка спинки. Лишние точки убрать. Готово. На основании вот этой же спинки мы с вами строим перед. Перед у нас в принципе похож. Единственное, что мы делаем, опускаем середину еще на 4. И в общем-то можно чуть-чуть опустить верхушки, чтобы не были такими остренькими. Все, вот это выкройка переда. Я не делаю очень глубокие и очень высокие уголки. Мне кажется, это не сильно нужно в данном случае. Итак, перед, спинка. Они чуть-чуть отличаются. Самое главное, чтобы у них по бокам шли одинаковые одинаковое расстояние. Можно немножко изменить контур. Можно сделать закругление, либо какой-то сложный... Форму, разреза ничего этого делать не буду, учитывая, что топ является достаточно узким. Он уже, чем мой, мой объем груди, поэтому оставляем все как есть. Теперь, что касается оформления. Оформлять буду полосками. Идем в генератор полос. И выбираю цвета черный и белый. Белый и черный. Какая ширина полос должна быть разрешена? Одну не буду делать, чтобы у меня каждый раз смена цвета проходила с одной стороны, чтобы мне не приходилось перегонять каретку. Значит, можно делать 2, 4, 6. Ну, пускай будет еще и 8. Вот такой вот разбор, разброс э, полос. Примерно 100 рядов пусть остается. Сгенерируйте мне полосы. И смотрим. Так, мне не нравится, значит каждый раз перегружаем страничку, и она генератор нам генерирует новую, новые полосы. Я хочу, чтобы белого было побольше. Ну вот так, наверное. В принципе, можно оставить. Две белых, шесть черных, шесть белых, две черных. Наверное, сойдет. Поэтому идем и переносим полоски в программу Книдстайлер. По две полосы белых. Две белых шесть черных, шесть белых. Две черных, и так далее, наносим все полоски по указанию программы, при том что часть полосы, видите, на, на каком-то месте заканчиваются генерации, потому что они повторяются, то есть они дублируются. Поэтому мне достаточно занести вот эту часть полос и просто разнести на весь экран программы Книдстайлер. Сделали полоски, накладываем, петь, э, накладываем выкройку, петельную пробу, и можно идти вязать в разделе вязания совершенно не нужно чтобы у вас была электроника либо перфокарты вы смотрите указание в каком ряду меняется цвет и по указаниям программы убавки прибавки выполняете в соответствии с расчетом который выполнила для вас выполнил компьютер здесь мы с вами видим полный расчет Смена цветов, вы вяжете две детали и нам останется только соединить и красиво обработать края с лямочками. Две детали готовы, я думаю, что с вязанием у вас проблем не возникнет. Начала с небольшой резиночки, закончила уголками все как нарисовано, спинка перед. И для того, чтобы нам сделать, выполнить отделку, отделку у нас идет только по верхней части, сшивайте оба бока, то есть боковые швы должны быть готовы. Соединили. Шов может быть абсолютно любой. Я делала руликом, поскольку руликом буду оформлять проймы. так вторым этапом мы делаем проймы от верхней точки уголка переда до верхней точки уголка спинки. Вот этот уголок мы сейчас закрываем с вами как хотите. Можете резиночка планчика я буду делать вот такой же рулик. Мне, в принципе, нравится, потому что он не утяжеляет и ни к чему не обязывает, не утолщает полотно. Заодно у него отлично убираются все хвостики и получается идеально чистый край. Надели пройму на иглу, лицом к себе провязываем Первый ряд соединительный, аккуратно. Рядов, это вот такой вот маленький рулик, вот это 6 рядов, поэтому на пройму сделаю больше, 9, и записываю себе, что пройма 9 рядов на 6 плотности, потому что я сейчас буду делать точно такую же, и количество игл 40-35, потому что у меня спинка чуть-чуть выше, чем перед, поэтому на спинку на 5 петель больше. И теперь формирую обратный подгиб. Аккуратно ищем первый ряд, который у нас являлся соединительным. Вот он. Протяжки. Их хорошо видно на контрастном полотне, на черном. Раз, два, три, три протяжки. Вот они идут. Их можно надеть сразу. Видите, все соединение все узлы и все некрасивые края уходят внутрь что очень удобно если полотно не затягивает то протяжки этот первый соединительный ряд очень хорошо видны вот они надеваете все полотно все протяжки на соответствующие иголки и закрываем ряд закрытие петель любым способом ну в данном случае Оптимальный, двойная косичка. Одна петля соединительная, одна воздушная. Таким образом и соединение хорошее, и вид очень аккуратный. Закрывайте и таким же способом на том же количестве игл выполняйте вторую. Правильно? Сделали? Теперь нам остается определиться с размером лямки, насколько длинно она будет. Рекомендация. Возьмите просто какой-нибудь хвостик, подвяжите с одной стороны к обработанной пройме, с другой стороны наденьте на себя и определитесь длиной, какой размер лямки вам будет комфортен, удобен и приятен. Вот в этом большой плюс таких изделий, что регулировка идет в последний момент. Можно, кстати, сделать лямочки, обработать горловину таким же способом и лямочки на плечиках завязывать. Тоже будет очень симпатично. Я буду выполнять круговую обработку через горловину. И после того, как определились размером, у меня это 10 сантиметров, смотрим, сколько петель мне нужно для обработки и двух лямок, и горловины, и спинки. 200 игл я укладываюсь в притирочку, но укладываюсь. Если не укладываетесь, делайте в два этапа: сначала половину, потом вторую половину. Все как обычно. Итак, сейчас провязываем на нужном количестве игл резинку той ширины, которую вы хотите видеть, чтобы она закрывала вам лямки белья. У меня резинка будет ну чуть-чуть по поуже, чем внизу.